Всем привет, продолжаем делать наш блог Я сейчас немного, небольшие правки внес, а больше ничего не делал на проекте Я немного поправил RLAP конфиг, чтобы Vue.js не билдился вместе с нашими скриптами Я почему-то это упустил из виду, потом разобрался В общем, здесь было что-то 12-13 тысяч строк кода, потому что здесь и был сразу же Vue.js то есть его исходник сюда же компилировался, плюс мы его еще подключаем дополнительно на страницы. То есть вообще очень много лишнего кода здесь было. Я поднастроил rollup, у него там немного поменялось. Во-первых, global в globals, и еще его отput он переехал. Плюс вот с маленького view должны быть, и он начинает подключаться как внешняя библиотека. То есть вот от нашего dependency он приедет. Тут его как гл глобальную, перемерную подхватит, внедрит сюда. И здесь он уже будет работать. Соответственно, количество строк кода упало до половиной тысяч. А, плюс я отсюда, да, отсюда вынес, как ее там называют. Так, что это такое? Я забыл. А, вот директивы, view директивы. А, я в прошлый раз пытался, когда делал это, вынести в, ну, в отдельную папку да, директивы. И подключить, но там она не подключалась. Я погуглил, в общем, разобрался. Их надо подключать как плагины и объявлять как плагины. Соответственно, я создал папку plugins, сделал тут клик аутсайт, где теперь находится просто функционал bint and bind, который мы писали. Он экспортируется. Далее в индексе, ой, да, в индекс.js он просто ну импортируется уже. И на экспорте в install методе он его регистрирует во view. Ну и просто получается, здесь уже просто импортируется плагинс. Из того экспорта. И подключается здесь во View Use. Все. На этом все. И больше ничего не правило. И мы продолжаем делать адаптив. Так, так, так, так. Включаем рендер темы. И поехали. Тянуть не будем. Так, что у нас там? Мы остановим Так, мы что сделали? Во-первых, давайте-ка я переключу режим на такой. Чтобы под гостем быть. И посмотрим, что мы вроде сделали главную. Мы сделали блог хира. Да, и мы теперь будем делать уже что-то внутри контента. Мы сейчас тогда по ссылкам пройдемся. Получается, сначала сделаем страницу блога, затем тегов, потом об авторе. Связаться с автором. А уже потом будем делать тогда внутри содержимого. Так. Сейчас что-нибудь поднастрою. И поехали. Такс, такс, такс. Ну, Начнем с блога тогда, получается. У нас тут что есть? У нас тут вот сайтбар. Пока в нем ничего нету. В принципе, он пусть будет. Потом может добавить какой-нибудь блог просто для примера. Просто хочу, чтобы он был, чтобы ну вот на верстке был пример именно с сайтбаром. Без сайтбара у нас теги есть. Да и, в принципе, там все куда проще. Так, ну... Так, это что у нас получается? Excel, LG... Так, Excel вот LG, lg lg large так он у нас еще нормально читабельный на md уже сплющивается так на md мы уже будем получается переделывать так это у нас view um, articles да вроде и это у нас mm -hmm. view block articles page view block articles page ладно так у нас получается LG нормально, на MD начинаются уже проблемы. Include Media Breakpoint up, то есть с LG и выше мы оставим как было. На include Media Breakpoint давайте пока only MD, на нем мы уже сделаем по-другому. Мы, во-первых, оставим. Хм, тогда тут нет смысла. Тогда мы с MD оставим пока еще, поскольку там по три в ряд. Тогда SMD останется в три ряд, но это уже не часть вьюса, это уже часть контента. Кстати, а где? Почему все закэшено? <гас> Потому что я смотрю на сайте, который вы знаете, так. Log localhost. Сейчас бы подумал, почему не получается. Так, вот, все. У нас это. ох! Тут... Так, тяжелее тебя видеть. Так, вот у нас main layout есть, в котором у нас уже непосредственно находится контент и сайт Вот на MD нам сайт нужно уже смещать. И мы его сейчас сместим. Так, main layout. Ага. На XS он что-то тут меняет уже. На... Тогда include media breakpoint app. SLG у нас все будет оставаться как есть. Сайт вот бар везде влезает. Еще нормально читабельный. На MD... И ниже уже тогда пока что так сделаем. Опс. Down. MD. Мы будем его... Так, мы его будем тогда помещать вниз. Ой, все промазал. Так, контент у нас тогда будет получаться на всю ширину. Сайдбар на всю ширину. Ну, нам в принципе ничего менять тут. Наверное, даже и не надо. Ну-ка сейчас посмотрим. Да, он сам прыгнул вниз. Нам... В принципе, ничего делать надо. Был бы он слева, тогда бы нам ордер пришлось поменять. А сейчас, ну, разве что маржина только добавить. И все, ну, вот на right sidebar. Так, ну, пусть будет. В принципе, по умуту на, на это надо сделать отдельный файл. Здесь мы только контролируем сетку. То есть, пока что нам это здесь не нужно даже. То есть, мы просто завернули тогда, получается, Ширину контента и сайтбара с LG и выше, потом они по сотке становятся и нормально. Тогда давайте уж сразу сделаем регион сайтбар first. Сюда сразу же добавим scss include media breakpoint down md при md ни и ниже мы будем ну margin топ какой-нибудь gap ну пусть 4, хоть какой-то отступ, чтобы был. Так, точно include нужно еще сделать. Так, где лаяты? Так. Что-то они у нас как-то низко. Импорт layout. регион, сайдбар first. Так, это выключу. Все, вот, маржин появился, сразу видно. И. Ну, окей, тогда тут продолжаем по блогу идти. Так, вот, articles. Поехали. Это у нас сейчас MD. Сейчас SM. Так, на SM у нас. Uh, так, мы уже сделали что к SMD. Давайте на SM сделаем в 2 в ряд, потому что, скорее всего, влезет нормально. Uh, only SM. Row. Так, 2. Тут 6 из 12. Uh -huh, нормально. А вот на XS я не знаю. Наверное, давайте попробуем на XS сделать. Так, тоже 2. Ну, наверное, будет очень сплющено. Хм. Ну, допустим, сколько, ну, вот какой там iPhone 678, какой там последний X вроде даже какой-то. А, не понял? Да, он поменьше. Ну... Не, как-то все скомкано получается. Не, конечно, нормально. Картинки нормальные, заголовки. Ну, Но можно поменьше сделать и будет нормально. С информации что-то не очень, она как-то влезает. Если только ее построчно сделать, ну, в принципе, можно попробовать подкорректировать. Пусть будет по два тогда, больше влазит. Ну, вот давайте вот какой-то, что это, iPhone X какой-то, XS. Ну, вот под них посмотрим. Тогда, mm -hmm. Node Blog Article тизер. И вот здесь мы тогда поехали. Include Media Breakpoint. Only Access. То, что на нем нас не устраивает. Не поехали. Ой-ой-ой, нажал. Так, заголовок. Да что ж такое? Он же не должен нажиматься при выборе, что опять случилось. Так, title. Угу. Такс. Title. И что он сейчас? 20 пикселей. М -м -м. Да, тут особо не уменьшишь, но ладно. Пусть будет 18. Так, теперь теги. С тегами у нас тут что? Угу. В принципе, можно просто, наверное, размер шифта поменьше сделать и больше ничего не трогать. Так, что там получается? Field tags item A. Ну ладно. Field tags item A. Ну, в принципе, можно на него наложить, а там уже нормально будет внутри самого. Так, фанзайз. Ну-ка, 13 пикселей поменьше, как мы там в шапке делали. Ну-ка, если 12. Ну, пусть 12 будет. Тут это уже не так важно. И получается мета. С метой мы поступим, наверное, проще. Мы сделаем flex-direction и сменим его на Column И все, они выстроятся у нас в ряд тогда. Во. Угу. Ну, нормально. Пойдет. В принципе, окей. Ну и все. Получается, со, страни со страницей блога мы закончили. Ладно, погнали в теги. С тегами, блин, тут есть одна... На, повыше. Так. Проблемка, я все забываю ее пофиксить. Ее здесь не видно, ее видно на живом сайте. Там потому что есть текст длинный. Вот этот Ferris Wheel. Надо центр, центровать текст, потому что он прижимается к левому краю. Просто у нас тут на тестовом нету ничего в две ну, более длинного, что переметнется на две строки. Поэтому тут бага не видно. Я ее забываю еще починить. Так, давайте ее сразу починим. Теги, тизер. И заголовок. Text Aline мы сделаем. И все. Но здесь мы это не увидим, потом увидим уже после деплоя. И поехали тут делать. Тут у нас сайтбара нету. Все попроще будет. Так. Во-первых, кстати. Ну, это ладно еще. Нормально. Um, я тоже заметил, когда потом просматривал на телефоне. Uh, ну, вот на этой странице будет видно, когда нету какого-то, как там у нас, subtitle, да? Uh, на мобильном телефоне видно, что вот этот текст, он не ровно по центру, потому что у него, видимо, маржин там какой-то. Ну, вот мы тоже это сейчас пофиксим, когда дойдем до того размера. И маржин, скорее всего, лучше от субтитла вверх сделать, чем от заголовка вниз, потому что сабтайтла может не быть. И, соответственно, маджи нам в таком случае будет не нужен. Ну, либо там у нас модификаторы есть, можно на них сослаться и убрать. Сейчас посмотрим. Так, давайте, X, так, это Excel. На LG нормально. На MD уже надо что-то делать. На MD уже 4 в ряд можно сделать. Так, views.tex. Так, получается, include media breakpoint, up LG. Оставляем 5 в ряд. Cloed, media, point only MD. Ну no, пусть будет. Um, пусть будет 4 в ряд. Ну, посмотрим сейчас, как Бу пойдет. Должно быть нормально. Um, не понял. А, понятно. Firefox все еще глючит. Так, поехали. 4. На MD. Упс, на SM ничего нету, но на SM, наверное, 3 уже сделаем. Так, SM будет 3, ну на XS, очевидно, будет 2, как и в блоге, только тут попроще, они не такие жирные. Так, ну и смотрим тогда, получается, это что у нас, MD, SM, ну и XS нормально сжимается. Все, с этим порядок. Так, ну-ка смотрим. Да, это из-за маржина, из-за маржина. Так, там вроде ничего больше не может быть под заголовком. Um, тогда получается, у блогера нам надо поменять немного поведение. Так, uh, trim блогера где тайтл, тайтл. Title, вот, title, margin, set, сделаем. А вот этому, margin, top, gap, там, ну, не знаю, 2 там, наверное. Хрен его знает, сколько, сколько там margin-то сейчас. Ну да, 2, 16. Так, ну, тут все осталось, как было. А здесь, здесь, видимо, уже все, да. Ровнее стал заголовок, по центру. И окей. Так, переходим, например, в Drupal. И тут у нас тоже надо поправить. Тут у нас материалы, но они как это, они без сайтбара. И, соответственно, у нас это вот Intex есть. И на главные мы уже сделали. И, ну, значит, в Intex только и остался. Мы их сделаем как и для тегов, так как сайтбара нету, они нормально влезут. А для e Access а мы уже поправили тизеры, поэтому... Мы так, это нормально. Так, то есть у нас... Нет, надо все-таки, наверное, по-другому будет сделать. Так, Excel 4 нормально. LG нормально. Вот с MD уже какая-то лажа пошла. Так, include media breakpoint up LG. Оставляем 4. Include media breakpoint only MD. Сделаем 3 в ряд. Так, ну, дальше include media... Ну-ка, если попробуем between SM и MD по 3 оставить. Так. Э -э ну... М -м. Нет. Нет. Сделаем only MD, а вот SM и ниже в 2. Так, тут only MD и include media... Point down SM. Сделаем просто 2. Так, все. Нормально. Ну и здесь уже нормально, как и на странице блога. Все. Um, так, главное, готово. Блог готово. Теги готовы. Так. Еще раз. Да, все нормально. Теги готовы. Об авторе. Ну вот об авторе. Сейчас будем тогда делать. Так что нам делать с об авторе? Ну. Excel. Lg. Ну, не знаю, давайте сейчас посмотрим, что там вообще такое у нас понаписано, Где-то наверное, в include каком-нибудь, да? Нет. В Page значит, есть где-то. Да. About. Угу. Uh -huh. Ну, так, include media breakpoint only, ну или up excel, мы ему сохраним на самом большом размере, его размер, давай вот так вот скопирую, отсюда уберу сразу ширину, так вот ширина у нас будет здесь 50 и 50, как сейчас, на, L, на LG мы уже, наверное, медиа. Only. Правую чуть-чуть уже, наверное, прижмем. 70 на 30. Потому что там еще можно показывать эту картинку, да? Ну, мы уже больше будем акцентировать внимание именно на контенте, нежели на картинке. Так. Так, вот LG. Нормально, кстати. Это типа на, там, я не знаю, планшет, может, какой-нибудь или ноутбук. Угу. Вот на MD. Так, стоп. Excel. Так, LG. А, о, на MD уже он пропал. И кстати, хорошо, что он пропал на MD, потому что он нам, нам и не нужен. А, так, include media breakpoint down. С MD мы сразу же правую вырубаем. дисплей нон, даже если ее не видно, э, я так понимаю, хром и прочее, они просто не будут даже грузить то, что там находится, потому что его не видно. Э, ну, по крайней мере, он даже не будет пытаться ничего сделать с ним, рендерить невидимый блок. Так, и у нас тут есть Inner, Display Flex, MaxHeight, и... Э, Нам надо вот это все вырубить сразу же. Убрать этот оверфлоу ненужный. И будет окей. Okay. Так, что у нас там по порядку? About page все ок. Margin top. Мы, значит, убираем. Well, G выше, наверное. Сейчас посмотрим. About page. Что будет, если мы его вообще уберем? Что это вообще такое? Так, ну вот, например, на MD он не нужен, на LG нужен. Ну, вот значит, LG и выше. То есть, так, include media breakpoint up LG. Мы сделаем margin top, минус 42 и, и все. Так, вот у нас есть, есть. И вот на MD он уже чуть ниже становится. Отлично. Так, теперь нам на MD и ниже... Вот здесь надо убрать весь этот мусор. Во-первых, на inner по порядку будем также делать inner display блок не flex. Flex нам тут уже не нужен на этом элементе. Далее. Max height. Э, если unset задать, нормально будет unset. Ага. Так, тогда... Max -hate. так это мин. Max unset. Вырубаем эту опцию. Так, ну, соответственно, overflow нам тогда убер... Ой, не надо делать. Ну, в смысле отключать, потому что, ну, теперь у нас нету макс и, соответственно, overflow не выстрелит. То есть в холостую писать а, отключение стиля тоже смысла не вижу. А, единственное а, с паддингом вообще дичь какая-то так так и left а для left -а мы сделаем паддинг left gap 2 паддинг right gap 2 а вверх и вниз мы не будем трогать пока что так нормально теперь снизу мы тоже уменьшаем тогда так, паддинг ботом, тоже пусть, ну там gap 4 побольше чуть будет. Это точно? А, тут еще какой-то маржин есть. Это что такое? Не знаю, зачем у него тут маржин. Ну, давайте уберем его. Наверное, да, вот этот маржин. Тогда и тоже его меньше на MDM меньше. Ой. Убираем, Margin Bottom unset. Так, ну и нормально. Это какая сейчас вообще? МД, да? Так, это MD. Поехали Excel LG, MD. Блин, тут даже не видно, как breakpoint срабатывают. Упс. А, не, нормально. Ну, тут это SM уже, скорее всего. Что за... Так, ну-ка, я его вправо присобачу. Так. Странно, он рендерит как-то. Так, MD и Access. Ну, вот... На Access'е бы что-то поменять надо. Ну, во-первых... Title... Include Media Breakpoint Only Access... Какой там сейчас размер у него? 80. Ну... 50 пусть попробую будет. Тут ты... Э, на, на тайтл было. А не на весь элемент. Так. Тайтл. О, нормально. Так, теперь... Да, нормально. То, эм, что ж он так рендерит, то его странно. Так, все-таки, мне кажется, Overflow надо вырубить. Почему-то его... Мне кажется, то он виновник всей этой ерунды и артефактов. Uh, left. Left. Так, на MD меньше. Left. Overflow unset. Надеюсь, поможет. Потому что как-то его вообще клинит. Так, ну вот сейчас вроде получше стало. Так, ну тут слова длинные, они не влазят. Единственный вариант на Xs вот эти блоки сделать тогда по одному строку. Так, ну кейс, skills, где они? Где там настраивается вообще сетка для них? Так вот, skills item. Ну, отсюда вырезаем. Если мы это делаем только на Xs по одному тогда. SM и выше. Include Media Breakpoint Up. SM. И получается SM и выше у нас по два в ряд. А на XS по одному. Так, и получается skill item на XS. Мы сделаем ему не сетку, а margin bottom. Какой-нибудь margin bottom. Ну, gap2 будет тоже. Во. Отлично. Ага, нормально. И теперь вот это вот, что это, prices или что это там было? Да, prices. Price. Ну, надо найти опять же эту фигню. Вот так. Вот price. Сетку мы у него переносим вниз. Так, тоже сюда. А здесь price будет просто с margin ботом. Так, ага, и ширину тогда надо сделать 100%. Все. Так, ну, так, куда маржин пропал? А, я его вырезал, да? Угу. Так, ну, нормально, нормально. Все-таки мне не нравится, как это выглядит здесь. Так, во-первых, тайтлу, наверное, надо побольше отступа сделать, то он слишком уж прижат. Так, x-title, топ. Сколько у него сейчас? 60. Ну, пусть 100 пикселей будет. А, вот, и нормально смотрится уже. Так, ну, окей, с автором покончено. Ну, и переходим тогда к связи с автором. У нас тут, вот, в принципе, все то же самое. Начнем с того, что на LG уменьшим правую часть. А затем будем уже смотреть по ситуации. Так, Contact Page. Left Right. Так, убера... Так, убираем. Убираем. Это можно, кстати, отсюда с About скопировать начало. Вот это все, в принципе, нам подойдет. Сейчас там поправим немножко только. Здесь нам не нужно, наверное, сервис. И все. Сейчас посмотрим. Так. Ну, это определенная Excel. Так. Это LG. Ну, это, от этого видео там, конечно, уже толку мало, но пусть будет. Вот MD. Такс. На MD у нас порядок, по-моему, полный. Кроме заголовка. Такс. Что у нас с этим заголовком? А, ну мы ему также тогда сделаем. Где он там? Ну и тут не мы там в другом доме да, сделали. Тогда тут title Топ. стоп пикселей. Окей. М -м -м, тогда какая-то лажа получается. <кười> <кười> um, надо паддинга тогда больше да, сделать. Ну-ка, как там дальше? Да, походу придется увеличивать паддинг. Сколько сейчас? 160. Паддинг топ, это значит 10. Ну, пусть 14 будет тогда. Эм, нет, что-то я как-то просчитался, да? Действительно. А, блин, у нас же gap 8, а не 16. Что-то я промахал тогда. 24. Мало, 26. Ну, нормально. Так, объединим, раз мы уже все сделали так. Угу. Так, это у нас МД. На МД у нас все окей. Тут особо-то и делать-то ничего. МД нормально. Но это, скорее всего, SM уже. Вот на SM у нас начинает ехать немного. Ну вот на SM ниже мы эти блоки тогда переделаем по одному в строку. Include Media Breakpoint Down SM. Так, и что это такое? Так, Contact Item ищем. Ищем, ищем, ищем. Отсюда забираем. Тут сделаем Margin Bottom Gap 2. А тогда получается... Mm. Здесь повыше пишем Include Media Breakpoint up MD Так Ой-ой-ой, э, все ой, ой, промазал контакт Item Вот так вот э, Ой Так, LG MD SM пошел SM что-то вообще капец его поплющило Тогда ширину 100% им делаем Нет, ему не помогает Так, что это вообще такое? Во-первых, это flex. Так, флекс, флекс, флекс. Что мне с тобой сделать? Ой-ой-ой. вообще не видишь, что я ему ширину 100, что ли, задал или что. Так, я промазал что... А, ой. Все. Так, это все в ряд. Нормально. Здесь, ну, здесь, так. G, MD, SM. Ну, вот с SM можно вот эти уже тоже сделать а, в ряд. Так, это у нас что вообще? Как мы это делали? У нас должна быть своя форма. Так. Контакт. Угу. Если с SM и ниже мы делаем, значит, include media breakpoint up MD. С MD и выше мы оставляем это. А ниже они будут в ряд. Во. Все отлично. Эм, так, и заголовок надо определенно сделать поменьше. Сколько мы там сделали? Сделаем такой же. Эм, ну вот, only access, font size 50. Окей. Okay. Include media breakpoint only. Access, font. Ой. Title, конечно же. <coughs> font size 50. Так. Э, ой. А где мы топ потеряли? Даун MD есть. Так. Почему он не срабатывает на XS? Срабатывает. Значит, надо больше. На XS будет 120. Ой-ой-ой. Так. Угу. Ну, отлично. Пойдет. Так, ну все, мы все оформили. Нам осталось только непосредственно заняться адаптивом содержимого. Там у нас, не знаю, какая из этих статей со всеми параграфами, я что-то забыл. По-моему, была об авторе, да, но мы ее перекрыли темплейтом. Ну, тогда придется, видимо, в эту добавить чего-нибудь для теста. Иначе как проверим. Так. Тогда я сейчас сюда добавлю все параграфы для тестов. И продолжим уже с этого момента. Так, в общем, я добавил все виды параграфов. Изображение плюс текст в каждом размере. Просто одиночные Галереи в 4, 3, 2 в ряд. Код. Удаленное видео. Удаленное видео галереи. Да, там 2, 3, 4 в ряд. Это все, что у нас есть. Ну, из параграфов. Поэтому будем оформлять сверху вниз. по параграфам пойдем, потом сюда перейдем, потом комментам и все. И все, походу у нас будет закончен этот блок. Там где-то еще и косяки есть, но там уже потом разберемся. Так, ну поехали. Эм... Так, с чего начать -то? Ну, изображение и текст. Давайте по порядку все пойдем. Эм... С ним все нормально. Во-первых... Э... Ну, мы определенно будем изображение поднимать всегда вверх, если, ну, на какие-то размеры, потому что, ну, вот, его уже смотреть, просто нет никакого смысла слева, просто каша какая-то. Так, ну вот, поехали. Excel, LG нормально. Ну, вот, на MD уже особо смысла его держать слева нету, поэтому будем менять. Так, закрываем Параграф, параграфы. Это что? Изображение и текст. Изображение и текст. Окей. Okay. Это у нас Md. Да, MD. Так, include media, breakpoint down MD. На MD и ниже мы. Mm -hmm. Во-первых, ну, это. Так, ну это не всех изображений, касается, например, в этом нет. на. 6, пока рано. А на восьмерке там другое, другая уже проблема, да. Потому что то, что текст наоборот сплющивает, это не изображение. Но сейчас, тогда скажешь, по отдельности разберемся. Выходит, что на LG и выше. Include media, breakpoint, up, Lg и выше. Мы переносим 4 из 12. Это первая картинка у нас. Сюда. На MD ниже он не будет выравнивать. Он. Поднимет изображение вверх. Так. И нам в таком случае надо. Угу. Да. Мы перенесем, пожалуй, потому что мы, по ходу каждую будем по отдельности обрабатывать. А изображение мы, во-первых, ему margin ботом дадим. Хоть какой-нибудь, да, там, габ2, хотя бы, чтобы бот был. И. Так нам проще тогда. Так, маржин 0. Так, точнее, так, нет, да, 0. авто, gap2 и авто. Так, вот мы ее оцентровали, потому что она не будет на всю ширину, очевидно. И окей, все, с 4 из 12 мы разобрались. Поехали, 6 из 12. Так, Excel, LG, MD. Ну, на МД уже немного, как бы так, не очень, но пойдет. Вот на SM уже определенно надо менять. Это 6 из 12. Так, если на SM меняем, значит МД и выше. Include Media Breakpoint Up MD. Так, Uh, include Media Breakpoint Down SM uh -huh. Мы делаем аналогично Картинку выравниваем Центруем Делаем вверх И окей okay. То есть тут уже получше немного будет Потому что картинка в принципе сама по себе больше Окей uh, okay. Ну тут уже ясно, понятно, все нормально так, теперь 8 из 12. На 8 из 12 у нас другая проблема, у нас текст плющит сильно. Получается Excel нормально, LG ну, еще нормально. На MD уже это уже просто какая-то каша. И на MD мы сделаем по-другому. Так. То есть LG и выше мы 8 из 12 оставляем как есть. На MD только... Мы можем сделать следующий медиабрикпоинт, да, он on MD. Я тут еще, смотрите, больше делаю разнообразие, чтобы было видно, как по-разному это все оформлять, да. В принципе, можно было первую, ну, вот этот параграф а, на MD, да, или где мы его там сразу вверх раз сделать пополам. То есть половина картинка, половина текста было бы нормально, плюс бы размеры хватило, чтобы она занимала всю эту половину. Но мы делаем по-разному, чтобы, например, вот брикпоинты, да, рассмотреть. У нас, как я их в порядке, да, вот. Apple G, Apple MD, only MD, потом down MD, потом down SM, то есть разнообразные варианты того, как, например, медиа да, пользоваться. То есть, да, например, вот этот параграф можно спокойно сделать на MD там, 6 из 12, а потом уже только вверх перебрасывать. Но ну, мы это сделаем здесь, то есть на MD у нас тут текст плющит, и мы на MD для 8 из 12 делаем пополам, только на MD. То есть, сохраняя вот с этим аналогично, да, структуру, а на MD и ниже, да, как мы это делали для... Ой, для... на SM и ниже, хотя стоп. Угу на SM-то что у нас будет, получается? На SM он перебрасывается, да? Тогда SM и ниже. А, ну все, да верно. На SM и ниже мы делаем то же самое, что и здесь. Вот субцентруем. И все. Так, ну вот с параграфами мы изображение текста разобрались. Теперь надо не забывать о том, что у нас эти параграфы могут быть э, в другом направлении. То есть у них может быть картинка находиться справа. Нам этот вариант тоже нужно учесть и хотя бы проверить. Все ли там корректно будет? Давайте всех вправо перенесу. Потому что, скорее всего, не будет некорректно. Нам надо либо будет Flex Direction фиксить, либо Order менять. Сейчас посмотрим. Я уже точно не помню, что там было. Так, понятно, видимо. Опять уже. Да, вот все справа. То же самое, но справа. А, оно работает, но криво, да? То есть мы там что-то наменяли. И оно стало криво работать. Давайте с этим разбираться теперь с, э, с вариантом справа. Так, ну вот с первым параграфом тогда. Где 4 из 12? Ну, на Excel нормально, на LG тоже нормально. Вот на MD, где мы там 4 из 12, где мы меняли? Да, с MD мы начинали его менять. Мы уже центровали картинку. В данном случае нам тоже надо так сделать. Но... Нам что-то мешает. Что же нам мешает? Угу. Flex, row, reverse. Так, row, reverse мы, значит... Хм. Заморачиваться, чтобы роу реверс у каждого ну, размер изображения подгонять под свой, я думаю, слишком будет заморочено. Поэтому проще, мне кажется, сделать, если... Так, Excel, LG. Вот MD ниже, то есть LG и выше. Row-reverse работает, потом он отключается. То есть перенос направо будет просто не работать. На, L, ну, на, на размерах меньше, чем э, Получается, что? МД То есть LG выше он работает, все справа На МД ниже он переключается И там уже подхватываются наши стили Только что сделанные и все везде нормально Все, отлично не, Неохота заморачиваться ну Если хотите, можете сами попробовать заморочиться Но я не очень хочу То есть Здесь тут под 4, под 6, под 8 Тут у нас, мы просто время зря потратим Особо толк от этого не будет. То есть, если надо, можно заморочиться. В принципе, на адаптиве уже смысла в этом нету. Справа на или слева, потому что все равно на следующем брейкпоинте они все равно прыгают вверх, и все. То есть. У нас не принципиально, да, чтобы они были справа именно всегда. Нам просто размер не позволяет это делать. Поехали дальше. Ну, с изображением я его просто сделал, да, ну как все параграфы. Ну, тут что делать? Ну, он на всю ширину, да, то есть, тут все понятно, делать нечего. Можно, конечно, для красоты его растянуть до краев, но, думаю, не будем делать. Хотя, фиг его знает, можно, в принципе, и сделать. Ну, вот код, например, до краев тянется. Это до краев. Ну, для красоты можно. Давайте сделаем для вот этого параграфа, ну, хоть что-то с ним, да, сделать на адаптиве. Мы его растянем. Так, у нас для него даже нету стилей, потому что он настолько прост. Так, параграф имидж. Так, создадим папочку ему. Ой, ты что делаешь? Ну, тут все очень банально. Так. А. Не забываем его заимпортить. Так, где где где где где Импорт параграф, параграф, имейдж, параграф, имейдж. Все. Так, смотрим, с какой там он, у нас с, э, с XS вроде бы, да, у нас с XS уже липучка начинается, вот эта резина, соответственно, include media breakpoint only XS, только на нем, мы знаем, что вот эти отступы по бокам по 16 пикселей должны быть, сейчас уточним, где-где-где не вижу. А, нет. По 24 пикселя. Это что у нас получается? По 3 гапа, да? Ну, соответственно, то есть тут 3 гапа, тут три гапа. Ну, и выходит, что... Так, стоп, стоп, стоп, стоп. Больше он опять... А, не нет, открывает этот раз. Так, мы просто можем... Ну, чтобы заголовок, если тут есть, да, не тянуло за собой. Мы на field image подцепимся. Так. Чтобы его тоже не тянуло. Мы просто сделаем отрицательные маржины. Margin left gap минус 3 и margin right gap минус 3. И он, соответственно, до краев ее растянет. Все. То есть вот у нас такой будет элемент с одиночным изображением. Он будет тянуться на всю ширину сайта. Ну, при эксессии, да, только. Так, далее, галереи. Ну, пойдем с первой галереи. Четыре ряд. Ну, вообще, честно говоря, я не вижу смысла тут что-то менять. Оно работает ровно так, как и должно работать. Независимо от ширины. Единственное, чтобы я сделал это... Уменьшил бы вот этот гутер, да, гаттеры между, ну, в сетке на каком не знаю, тут много уже. Это что у нас получается? Это SM, MD. Ну, вот на MD еще нормально, а вот с SM и ниже я бы сделал меньше. Давайте попробуем. В остальном там все нормально, даже... Можно, конечно, заморочиться сделать. Тут 3-2 в ряда. Ну, зачем? Если нормально, попасть можно будет пальцем. У них суть-то в том, что они именно галереи, они а какая-то конкретная картинка да, вставлена. Ее надо нажать, что-то посмотреть. Поэтому тут нам не особо... Главное, чтобы было легко попасть. А тут будет легко попасть. Единственное, что вот на SM и ниже уж слишком большие отступы. Совершенно большие. Поэтому include media breakpoint down SM будет и... Cloud Media Breakpoint, up MD. То есть, с MD и выше мы оставляем, как было. А SM и ниже мы все то же самое делаем, только мы меняем gap, ну, ну gutter, gutter, да, в сетке флексовый. Ну, на 8 пикселей, грубо говоря. В принципе, очень мало, но должно хватить идеально для адаптива. Вот. Угу. Так, ну вот, все нормально. Ну, этот, как его называют, уже отступ от параграфов, так что мы его не трогаем. Между галереей все нормально. Так, дальше с кодом. Ну, тут особо делать вообще нечего. То есть, ну, он есть и есть. Не знаю, что, что с ним тут можно сделать. Разве что размер текста да уменьшить? Ну, надо ли это? Можно просто ради, чтобы было, да, сделать. Ну, не знаю, надо ли это делать. Мы его, в принципе, уменьшаем. Ну, окей. Давайте, раз мы его тут уменьшаем на обычном, давайте и на, на мобильной на версии уменьшим. Ну, на МД все отлично. На СМ я бы тоже сказал, что все отлично. Давайте с него сделаем Media Breakpoint Down SM. Include Media Breakpoint App MD. Так, значение MD мы вот убираем отсюда, переносим сюда. Прикод, давайте покороче запишу. А здесь прикод у нас будет, ну, я не знаю, ну 14 тогда. меньше то вряд ли имеет смысл. Нормально, 14 сам самый раз. Ну, нормально. Дальше у нас идет галерея удаленных видео. Ой, удалённое видео. А потом ее галерея. Ну, тут все аналогично, как и с картинкой и галереей. Давайте видео мы растянем на всю ширину. А, ну, одиночные, которые, ремоут-видео. А галереи мы просто уменьшим им гутеры. Так, ну, не помню, что там за обертка. Боюсь опять взять, запустить что-нибудь ещё. Так вот um, field remote video. Ну, мы уже знаем, что там отступы 3. Include media breakpoint down SM. С SM тоже будем... Нет. Success. Only access. На SM мы там не трогаем ничего. <coughs> так, margin left gap минус 3. Margin right gap Минус 3. И видео у нас тоже будет на всю ширину растянуто. Так. Ну, YouTube, конечно, прогружается. Вот все. Как и с картинкой, она будет на всю ширину тянуться для красоты. А с галереей мы поступим ровно так же, как и с галереей для картинок. Получается, include media breakpoint. up MD У нас там вроде. Оставляем как есть. Include media breakpoint. Down SM. Мы им делаем все то же самое, только с отступами в 8 пикселей. Упс. Все отлично. Так, все. Вот мы закончили уже с параграфами. Теперь переходим вот к этой части. Что это у нас такое? Это прикрепленные файлы. Это часть ноды. Окей. То есть, full материала ноды. Переходим туда. Такс, так, full. Ну, поехали. Давайте смотреть, с какого момента это все становится не юзабельным. Так, Excel. LG, нормально. Вот на MD уже, походу, будет ехать. Да, на MD уже. Давайте сделаем два. Вряд ряд include media breakpoint only md так и сразу же include media breakpoint up lg так слg у нас остается как есть это где у нас field attachments item угу. ну вот мы эту часть забираем тогда сюда сразу же а здесь мы ее делаем два в ряд так все окей два в ряд и на SM... На SM два в ряд, думаю, нет смысла оставлять. оставим в ряд одну. Include media breakpoint down SM. Мы сделаем. Так, просто ширину 100 Принудительно. И, наверное, надо будет маржин сделать вниз. Не, не надо. Нормально. Все, вот у нас прикрепленные файлы на адаптивчики будут такие. Так, отлично, с ними тоже все ок. Теперь идем, значит, на Previous Next. Previous Next это у нас хук темы, по-моему, кастомный, Бла-бла-бла. Вот, да, есть. Это что такое? А, типа модификатор, блок, артикл. Ага, ладно. Значит, прям в нем буду писать. Надо в какой-нибудь другой материал тогда перейти. Угу. Так. Excel нормально, LG нормально, MD... Mm, не очень уже нормально, то есть include media, breakpoint down md. Что-то у нас все на md сегодня. Так, include media, breakpoint up lg. На Lg и выше оставляем все как есть. Ага, а ширину мы задаем-то вообще не здесь. Да? у нас модификатор на <coughs> оформление влияет. Но не на размерность. А размеры у нас здесь. Значит, на up мы оставляем так. На down будет 100%, и previous, тогда margin bottom сразу же сделаю, gap 2, потому что, скорее всего, потребуется. Точно, flex flow, wrap. Так, и так, тогда надо сделать еще ширину 100%. процентов. Во. Все нормально. Ну, тут уж как влазит. Можно, конечно, заголовки поменьше сделать, но не думаю, что в этом смысл есть какой-то. В принципе, нормально. Хотя не, <смех> не очень нормально. Мне все-таки... Не знаю. Теги нормально. Вот заголовок... Какой там размер вообще? Откуда он тянется? С боди, да? Хм. Ну, давайте прямо здесь же тогда да, он MD фон ähm, size. Ну, пусть 14 будет. Ой, что 14 пикселей? Угу. Да, нормально. Пусть так будет. Все. С ними похоже. Похожие материалы. Ой, все, с ними готово. Далее, похожие материалы и случайный материал у нас, в принципе, они одинаково работают. Ну, в смысле, выводится, так что стили у них и там, и там нормально прокатят. Давайте посмотрим, что это вообще такое. Это у нас какой-то кастомчик, да? Блог, блог. А, ну вот, рандом и релейтед. Ну, давайте с релейтед сделаем, а там само придет. Так, Excel нормально. Ну, тут будем действовать по принципу э, страницы с тегами. Я, вот, ну, материалов на странице тегах. Получается, ну, я даже выдумать ничего не буду. Мы просто, о, кстати, тут лишний пробел. А, давайте так, что-то много мусора. Я просто сюда скопирую и роу заменю на item. И все. И получится то же самое. Так, 3. Ну, да, тут что-то 3-то не очень в тему. Да, тут что-то нелогично 3 в ряд. Тут, учитывая, что фиксировано 4, тогда тут логичнее 2 в ряд. Так, Excel, LG, MD. На, на MD мы сделаем 2. А, ну тогда down MD сделаем 2 в ряд. Потому что все равно там дальше 2 становится. Так. Ага. Едут картинки. но тогда в этом случае мы в тизере сейчас поправим немножко. Тизер. Field image где-то есть. Так, есть. И мы image просто сто процентов сделаем. Пусть они Да, немного будет блурить. Ну, да ладно. Так. Окей. Ну, вот получается 2. И все. И до конца будет 2. Аналогично мы тогда делаем с random posts. Опс, это что, я опять не туда зашел. У них все то же самое. Так, рандом. Убираем. Отлично. И рандом готовы. Все. Все работает. Так, у нас тут комментарии сначала и есть форма. Давайте раз форму увидим, давайте с формы начнем, а потом... Тогда комментарий сделаем и все. Угу. Так, форма. Ну, во-первых, ее надо найти. У нас, наверное, какая-то тема, да, своя есть. Где? где, где? Угу. Понятно. Так, ну, с формой Excel порядок. LG уже, LG уже немножко плющит. не знаю, добавить маржинов или сразу переносы сделать. В принципе, тут еще уместно. Давайте-ка мы тут сделаем маржины на LG. Include Media Breakpoint Only LG. Мы сделаем... Так, у этого элемента... А, ну вот, name, например, да? Марджен Райд right 2. Посмотрим, вообще поможет, нет? Да. Тогда email Аналогично. Mail. Mail. Марджен Райд right 2. И нам хватит. Так, это у нас LG. MD. На MD, в принципе, тоже вылазит. Тогда битвин. MD, LG. LG. Uh -huh. Ну, на SM определенно уже все. Include media breakpoint down SM. Получается, мы flex на автор. Да, у нас автор. Автор flex flow wrap. Есть ли у нас там item? Сейчас посмотрим. Хотя, в принципе, нормально. Зачем нам? Нормально, он сам размер занимает, какой нужно, и все. Так, и с формой готова. Так, кстати, вот это что за фигня? Это что, новый блок артикал full field comments title span. Так, вот эти спаны у full материала. Надо сделать текст Алайн Центр. Так, это коммент. Да, сейчас посмотрим, просто как он выровняет. Не очень выровнял. Это из-за паддингов, да? Что за паддинги вообще? Так, они нужны. А, ну... Э, на SM и ниже тогда, получается, у этих спанов надо убирать паддинги. Точнее, проще тогда добавлять их на... На MD и выше. Так, include up MD клодмейт брекпоинт Up мд Где у нас эти спаны есть? Так, спан. Отсюда убираем. Сюда. Так, еще должны быть спаны. Нету. Значит, они там, да? Ну, нормально. Хотя, ну-ка. Хм. Сейчас кое-что проверю. Хочу посмотреть. А если заголовку тупо сделать дисплей-блок, в принципе, я не знаю, должен прокатить. Дисплей блок. А, ну вот почему мы тогда теряем before? Не понял. А, ну потому что у него есть background и он полностью перекрывает. Понятно. А, а если table? А, margin 0 авто. И. Ой-ой-ой, что-то я перестарался. Нет. Он все равно тянется на всю ширину. Но, ну, тогда пусть так и, и останется. Ну, не так, конечно же. Вот так. В принципе, на адаптиве можно эти линии вообще нафиг убирать. Ну, я что-то совсем уж прям перестарался, включил. А, да пофиг, пусть будет. А, случайные материалы, похожие материал также надо это здесь сделать это сделать тогда так это у нас что мы сделали apmd ну и тут тогда также сделаем include media breakpoint MD. title span вот так вот и в relate это аналогично Все. Ну либо вообще этот before убирать линию, нафиг она нужна. Ну, не, пока пусть так будет. Так, ну все, осталось только с комментами разобраться и все готово. Комменты у нас есть, по-моему, в самом вот этом. А... Может только что -то ты были? Их тут. А! а, да, мы же, когда оформляли вперед-назад к допки. Я перешел в другой материал. Так. Что мы будем с адаптивом тут делать? Ну, тут особо с комментариями, конечно, все идеально не получится, но на SM определенно стоит уменьшать indented. Это прям 100%. Сейчас бы вспомнить, где мы indented задали. Сейчас посмотрим. Так. Инденted. Um, Инденted у нас задан в блог Так, что? Нотблог артикал. А, все верно. Noteblog article full. А, вот, indented. Mm -hmm. В принципе, я вообще не знаю, зачем он лежит внутри Field comments, потому что он только там и может быть. Поэтому мы его вынесем, во-первых, оттуда, во-вторых, мы его перенесем сюда. Include media breakpoint app. Ладно, mm. MD Down СМ, Мы тогда, о, как раз удобно Мы сделаем ему GAP2 Серьезно подрежем И все уже нормально становится Ну, тут уже ничего не поделать, конечно К сожалению Будет плющить Единственное... Единственный вариант этого, как это решить, чтобы вот комменты туда все-таки не уходили и не плющились, это... А здесь индендентат сделать действительно через вложенность и только через первый уровень. Типа, только первый индент будет отступать, остальные будут идти на его уровне Так, ну вот, то есть, коменты дальше туда не пойдут. И, собственно, вот и все, вот и все решение. Ну тогда в таком случае тут реально проще 6 сделать, было видно отступ. То есть, вот ему отвечает а тут уже кто кому отвечает, будет тяжело понять, конечно, но... Как-то так. Зато... Не будет их плющить вот прям до полосы. Либо um, indented, indented Поддержать несколько всего In, Indented Indented, например, тоже, то есть в этом 6, в этом 6, то есть первые два уровня, а уже третий, ну там уж действительно, кто как. Упс. А, не, нормально. Так. То есть, вот уровень, вот уровень, а дальше уже, ну, все. Дальше уже не дадим. Ну, вот на 340, грубо говоря, да? Я проверяю обычно. Ну, уже все. Третий уровень, это уже все. Это никуда. Не, надо по-любому, хотя бы по 3 тогда сделать их тут. Он уже просто, ну, никак не читабелен. Ну, вот тут еще куда не шло. Можно, например, comment, full, comment, body. Uh, comment, full, comment, body, где ты? Нету, да? Include media, breakpoint, down, SM. Например, да? Uh, comment, body. Сделать фон size какой-нибудь 15 пикселей. То, что тут какой там, 18-16, не особо он нужен. И уже, уже лучше намного становится. Ну, меньше 340, я думаю, уже смысла нету делать, но это уже реально там, любой сайт будет плохо читабелен. А вот на 340 еще норм, если на 2 умножить, тогда получается 680. Ну, таких телефонов там, смотря как, да, там же множители у них всякие, вот эти dpr -ы у них там все хитрее, то есть 340 по факту это на более большом разрешении будет, но Чит читабельность все равно там уже, ну вот айфоны, да, там какой Xs у него 375 по ширине, хотя у него там разрешение явно больше, на какой-нибудь 2К или еще что-нибудь, хрен его знает, э -э ну явно большое у него там разрешение, но там плотность высокая, а вот плотность там 3 и вот там за тысячу перевалит по факту, но он рендерит как 375 по ширине, то есть вот на нем, ну, читабельно будет. Ниже там уже нет смысла. Ну и... Э, ну, давайте вот под ним все пролистаем еще раз. Походу, все. Так, вот у нас есть гла. Так, у нас есть сломанный Firefox. А не главное. Она... Да что тебя. Так, у нас есть главное. Вот смотрим, типа, на айфоне. Порядок. Ну, тут листается, но на Firefox ничего не листается. У нас есть менюшка. У нас есть блог. Все. У нас есть запись в блог, где... Ой, что то было вообще? Интересно, какой-то режим. Селект из мобилок выбрался, вылетел и сейчас сразу же. Вот это... Интересно, как это сделать? Я бы попробовал. Ладно. У нас есть материал. В нем все в порядке. Параграф оформлены. А, о. А, ну это... <coughs> YouTube, получается, для мобилок, видимо, делает такие превьюшки лютые. Ну... Ну ладно, что теперь? По уму, конечно же, в идеале. Виджет для вывода Ютуба надо менять полностью, то есть, а, ну, может быть, потом сделаю, как внедрюсь, если что, следите за GitLab, ом. я, скорее всего, про это видео не буду делать, я себя в блоге тоже сейчас все переделываю, и для видео хочу сделать совершенно другой форматор, который будет брать из медиа сущности thumbnail для Ютуба видео, да, но оно там очень маленькое, я еще сейчас буду решать проблему, как его большим скачать, ну, в High Resolution, подставлять его, ну, то есть рендерить через Drupal эту картинку, да, в нужном мне размере, поверхнюю накладывать иконку или еще какую-нибудь картинку, да, с плеем, и при клике на JS, да, он будет реально подменять его на iFrame, потому что iFrame грузить, ну, здесь нормально, быстро, да, потому что он увидел, что якобы типа iPhone, и то, и то он, он, он как прогружает долго, но на компе он еще их дольше прогружает, потому что, видимо, там еще более навороченная версия грузится. Поэтому на всех сайтах где YouTube лучше его всегда подменять фейковым, э, ну, как это называется, промо-картинкой, да, с кнопкой, которая при клике реально э, JavaScript-ом будет заменять вот, эту вот этот вот контейнер на iFrame уже с реально вставленным видео. Потому что если их, ну, во-первых, и PageSpeed падает, кстати, PageSpeed надо посмотреть, и вообще, короче, проблем дохера с этими видео. Лучше так не вставлять. Плюс YouTube, плюс Google ругается на свой же YouTube, что у него там картинки плохо кэшатся. Ой, короче, вообще цирк да и только. Так, все нормально, все крутится, вертится, все открывается. Так, теги смотрим. Ну все, порядок, давайте зайдем в них вдруг. Все нормально. Эм, об авторе. Об авторе нормально. Связаться с автором. Нормально, ну и поиск проверим. Лорем и псу. тоже нормально, но вот что-то, что-то как-то форму выпирает, um, что это я так прет то mm, не знаю, ну что ширины не хватает что, -то? ну давайте поправим, где мы ее там делали-то? Uh, view site search page во вьюхе, значит А, вот сайт search. Бла-бла-бла. Ну, давайте... Inclu... С какой-то проблемой это начинается? На эксессе, что ли? Ну. No. Include media breakpoint only access. Давайте их просто разделим на строки, да и все. Uh -huh. Flex flow wrap. Теперь это что такое? Текст. Для текста мы делаем. Так, мы, ну, маржин, просто маржин перепределили. Не будем вот этот app.md, uh, uh, да, делать. Мы сделаем проще. Ну, давайте просто margin.right мы ему unset сделаем. Он все равно перекроет. Uh, margin bottom Ну, gap просто. Так. Не хочет. Ни то, ни другое. Почему? Я попутал местами, да? Нет. Margin on right set. Margin button. Точняк. Я не туда записал. Вот сюда. Окей. Ага. Ну и кнопку поиска в таком случае, конечно, мы растянем на всю ширину. Иначе. Что за фигня? Так. У нее есть там какой-нибудь класс нормальный? Um. Так form views exposed form Погнали, form views exposed form. Ага Нет, не то Ну ладно, form submit тогда просто сделаем, да и все Вот так вот Упс 100%. Не хочет. Почему? дисплей Нет. А, а, понятно. Нам же form actions тоже надо растянуть. Давайте повыше чуть-чуть. Form actions with 100%. Все, ну пусть на мобилках вот так будет, да? Нормально. Ну, и все получается. На данный момент я просто не представляю, что еще делать по этому сайту. Если что-то и делать, то уже в таком формате через GitLab по каким-то запросам. Давайте посмотрим, что там еще есть. Но ну, там задачки уже какие-то такие очень специфичные. Ну, не знаю, не хочу я их пока внедать. Вот праздничные типа кнопки, не знаю зачем это, никогда не понимал эти украшалки на сайте разве что ради прикола, какого нибудь сделать Кого там этими снежинками удивить-то можно? Или еще что-нибудь? Не знаю, мне это не нравится. Можно сделать, но точно не в этих видео. Мы этим тут заниматься не будем мишурой обвешивать. Несколько пользователей. Я тоже в этом не вижу смысла делать видео, потому что изначально это планировалось как какой-то конкретный личный блок. У нас даже для этого есть страница об авторе. То есть это... Как это мультиблогинг, как она там, ну, короче, когда много авторов, да, пишет, нету смысла. Причем в чем э, не вижу проблемы никакой это переделать. То даже переделывать ничего не надо. Регистрировать другого пользователя, он пишет материалы, да, придется где-то выводить автора, но это не проблема. Э, вот как раз если кому-то интересно и учится по этим видео, вот вам. Типа как задачка, да, попробуйте выветите И на его странице выводить views, который выводит материалы, где он автор. Ну, я думаю, после того, что всего, что мы сделали, это будет несложно. Не должно быть сложно. Если что, можно вот тут пообсуждать. А как подключить Яндекс и Google счетчики, я тоже не вижу смысла тут это делать. Но это вообще какая-то такая задача, которая, ну, какое она отношение к этому блогу имеет. Но я подключаю через Google Tag, ну, Ставится модуль Drupal Google, нижнее подчеркивание, так. Регистрируюсь, ну, регистрирую сайт в tagmanager.google.com. Получаю там идентификатор, вставляю его в модуль. Все. Получается, вот, ну, все. Больше я ничего не делаю. И в дальнейшем, получается, я через tagmanager вот эти Яндекс.Метрику, аналитику, если надо, там вставляю через, ну, его функционал. А, ну, не... Никак не на сайте я это не вставляю. Не использую модуль Google Аналитики, там Яндекс Метрики, если они такие есть для восьмерки. Для аналитики-то точно есть, наверное, для Метрики не знаю. Я использую Google Tag Manager, соответственно, я уже сказал, как это делается, там что показывать. Проще некуда. Ставится модуль, вставляется айдишник, и все дальше уже через Google Tag Manager, то есть, соответственно, это никак, опять же, к блогу не относится. К теги, кстати... Вот метатеги я забыл походу. Вот давайте ими займемся. Ну сейчас еще быстренько пробежимся по другим какой-то хардкод в Dialog Hero плагинах. А не помню, что за задачи, короче, ну ла. По-моему, там было, я писал, что сделаем, все, что в ней видео уже после всего а, при уменьшении размера экрана, так это все адаптив. А, в адаптиве мы это все поправили. Давайте я сразу напишу. Адап... Адаптив сделан. Проблема решена. Окей. Что там еще есть? Транслитерация именно загружаем. Я считаю, это ненужная вообще бесполезная вещь. Тут уже вроде люди как порешали, как это все делается. Не знаю, если хотите, можете сами попробовать. Опять же, не хочу это все сюда нагромождать. И так много чего напи на это, напихали сюда. И комментарии в соцсети я тоже не вижу в этом смысле. Я вообще никогда не понимаю, зачем, например, на Drupal ставят дискус какой-нибудь тот же самый или еще что-то. Не, ну, есть моменты, когда я понимаю, зачем его ставят, но в целом я за то, что есть в Drupal функционал, почему бы мне пользоваться, потому что он гнется, как вам угодно. Не вижу проблемы использовать именно комментарии Drupal и особенно уж VK-шный тянет. Вот ладно, там дискус какой-нибудь развитый, ну но... ВК-шные, это обычно на таких сайтах ВК, Facebook, Дискус, там еще свои комментарии, еще что-то там любят понаставить. И в итоге, хрен пойми, где что читать, никто ничего нигде не пишет, потому что, э, как это сказать, все раздроблено получается. Во-первых, это немного хаоса добавляет. Во-вторых, читать это категорически неудобно. Плюс многие сейчас любят ну, не иметь аккаунтов в соцсетях разных, тоже может стать проблемой, если на них подвязываться. И в итоге, опять же, появляется какой-то запускной вариант в виде дискуссии или оригинальных комментов. И опять получается каша. А какой-то конкретный из них оставлять? Ну, разве что дискуссии. Ну, мы сделали свои, поэтому не буду. И получается у нас метатеги. Давайте, э, др... во-первых, drash.kex, не знаю, что там меняли, не меняли. git at all, git commit m responsive complete. Напишу push. Ну и метатаги раз забыл, давайте их сделаем и все, думаю, с этим блогом закончим. Думаю, больше потом видео не будет, а если будут какие-то добавочные просто. Так, ну, я не буду заморачиваться именно SEO-фигней, типа, как это сказать... Грамотно писать там заголовки, описание, это вообще не моя стезя, это, я этим, соответственно, тут не буду и вам заниматься и учить вас ничему, я, я вам просто покажу, как делать, например, эм, а что тут можно сделать. Ну, нам разве что для блог, ну записей в блог э, сделать превьюшки, ну, чтобы были, когда там в твиттер куда-нибудь постите, да, или еще куда-то. Чтобы появлялась превьюшка промо-картинки. Так, ну вот запись в блог, да? Все остальное это нам, не знаю, можно вообще в ней видео делать стандартный функционал, что там, заголовок написать и описание, я думаю, все без меня смогут. Или там еще что-то подзаполнять. Кстати, вот в Mobile UI Adjustment можно viewport захардкодить, чтобы сайт не скейлился. Я так раньше делал. Ну, кстати, вот можно вот это сделать. Пусть будет. Тогда это в Global надо пихать а не в блок-артикл. Ну, пусть давайте добавим. Просто Google, он ругается, ну, вот это как его там, Lighthouse, он очень сильно ругается на, за хардкоженный размер, то есть, типа, рекомендует, чтобы можно было зумить хотя бы пятикратно, да? Ну, пусть зумят, сколько им там надо, нам все равно. Ну, вообще, я за то, чтобы ничего не зумилось. Потому что так намного проще э, контролировать то, что, ну, как это выглядит. А когда там зумят, потом все разъезжает, еще что-то, потом, ну, за фигня, а сами зазумили. Ну, короче, какая-то лажа происходит. Что-то как-то мне это, с самого начала уже в адаптиве это не нравилось никогда. Э, я хардкорил, а потом Google начал ныть. Типа, что ты делаешь? Ну, я лан. Не стал с ним ругаться и попробовал зум. Ну, давайте тут попробуем. Все равно я больше все равно хардкоржу, но... Сейчас просто этот PageSpeed обновился из Lighthouse, и он начал тоже стонать. Вроде бы как. Мне уже что-то писали, и этот. Пока пусть так будет. Так. Что за фигня? Так, во-первых, вот summary card, в card image будет у нас для твиттера. Давайте мы заполним. Так, токены. Пойдем по порядку. Ну, для Twitter карточек да? Описание. Node... Not-not-not, not-not-not, где summary, вот, summary, сводка в описании, Тайтл uh, не хочу ничего сам писать, буду копипастить, Тайтл заголовок, аккаунт в твиттере, я не буду указывать, ну, вы можете указать, типа, да, там свой, как у меня, например, указано, никлон рус, я не знаю, на что это влияет, но можете указать, далее URL страницы нот URL, URL изображение, вот что самое важное, Зачем мы это и делаем? Это у нас промо-изображение. Именно поэтому еще очень хорошо отделять промо-изображение в отдельный какой-то филд, да? Ну, либо пишите свой токен. Так, медиа. Медиа, медиа, филд. Что за дичь? Вот, филд, медиа, имидж. Ну, он нам не покажет, конечно же, сейчас. Давайте посмотрим, что там у имиджа есть. Справка, токен. И там все токены будут разложены по типам. Во. Изображение. У него есть отдельное, или это файл считается? Не помню ничего вообще. Файлы, да? Н нет. Твою дивизию Так Поехали Image А, ну вот Но блок Вот тизеровский вариант возьмем И сюда вставим Все Больше тут вроде ничего не настраиваю никогда И поэтому мы идем дальше Неудобно как Дальше, дальше, дальше что-то у нас мало всего. Надо включить, походу. У нас нету ни OG этот от Facebook. Нет, этот, не еще что-то там у них есть. Facebook есть. Вот Open Graph нам нужен. Google Plus нас не интересует, он закрывается. Давайте Open Graph просто добавим. Вот Open Graph, он парсится уже всеми остальными, как я понимаю. Фейсбуком, как ни странно, да, его, потому что это метатеги в ВК, там, ну, всеми мессенджерами, да, то есть, ну, вообще всем, куда вы не запостите, OpenGraph, по сути, он универсальный, он заработает вообще везде. Ну, у Твиттера, видите, свои, там, карточки, да, всякие по-разному отображаются, соответственно, тут есть свои настройки. И то, если их, наверное, не указать, он сожрет OpenGraph. Но это не точно, так что не знаю. Так, Во-первых, имидж сюда мы задаем. Далее. Ну и все аналогично. Not title. Node summary. Так, по мелочи настроим. В общем, это таги. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и хватит, думаю. я говорю, вот такие остальные не буду, SEOшные не буду настраивать уже. Драж, кекс. Потому что это и не мое, и Нафиг это надо нам тут. Так, git add all, git commit m, work in progress пока что. Не уверен, что все с первого раза прокатит. Я постоянно там путаюсь. И посмотрим, я пушу сейчас на production. И посмотрим, во-первых, как он задеплоится, а во-вторых, как эти хрени сожрутся. Так, пока он деплоится, я сейчас нарою ссылку, где у меня, о, где там, а, хотя, что ее искать-то? Um, social сеть это так, превью, хреново, как-то так, да? Хреново, нет, я, короче, сейчас найду. Такс, в общем, я нарыл, вот два сайта, сейчас мы посмотрим, как они их видят. Если еще подкорректируем, так, blog.niclan.net, ну, для отдельных страниц можете настраивать, можете для тегов там настроить, да, но мы сделали только для блога, в принципе, дальше принцип, думаю, понятен, да, что к чему, не хочу сейчас время на это тратить, давайте лучше что-нибудь другое там еще проверим, так, что нам-то пишет, бла-бла-бла, g -бла -бла. image not found, вот с og у нас траблы, вот, ну, вот, собственно, АГ везде <соторит> пытается найтись. Кстати, тут у нем есть Twitter. А что ему не нравится-то? Ну, вот, давайте и будем фиксить. Так, log, localhost. Так, что нам этот сайт скажет? Так. Так, Что? <соторит> <соторит> <соторит> <соторит> Так, что вообще там происходит в метатегах, лучше посмотреть для начала. Эм, но они появились определенно. У твиттера есть title, карточка, description, url, но я не вижу картинки. Так, эм, метатеги, а куда я вставил картинку-то вообще? Так, image. Ну. Тогда еще сюда надо продублировать. Я помню, что что-то у ОГ как-то хитро все это работает. Странно. А у Twitter-то что не так? URL-изображение. Ну, что ему еще надо? Все нормально. Урал изображение есть. Он что-то там сгенерить не может, что ли? Или что-то ему не нравится-то? Тизеровские картинки у нас есть. Давайте пока тут проверим. Так. ОГ-тайтл. ОГ-дескрипшн. Где ОГИ-имидж? Ну-ка, ну. что такое? Почему везде картинки-то потеряны? Я что-то не понял. Может, он там токен нулевой возвращает? Ну, ничего не возвращает. Так. Какая-то трабла с картинками. Причем, видимо, не я туплю. Ну, в смысле, туплю-то я определенно. На, понятно. Ну, естественно. Тут же не медиа должен быть. Это относительно медиа. А медиа у нас... Node. А вот промо изображение. Field. Field Image. Entity. А вот уже отсюда... Вот так вот. Будет картинка. Так. Ну и где там еще поправить надо. Кстати, там в двух же местах. Так, тут, ну, ну, да, точно, тупо скопировал и не посмотрел, что скопировал. Обновляем. А, вон тут еще есть. О, появились. Ну, все тогда. Drush Cakes, Git all. Work in progress, git push. Так, ну, сейчас посмотрим. Диплоится. Диплоится. Долго диплоится. Что там диплоит то а, Во, Все. Ну, еще раз проверяем. Надеюсь, он не кэшит. О! Все. Саша бесит. Ну, Твиттер, он, видимо, не учитывает. Вот эту карточку, какую мы указали. Ну. Короче, везде нормально. Тут еще и в скайпе что-то нормально ну Google плюс забить. LinkedIn, WhatsApp, вот это все. Ладно, что там он? Надо плевать все фигня. Мне неинтересно это. Эх, это что за сайт-то? Он вообще -то живой? Нет, что он... Что ему не так-то? Что ему все не нравится -то? Давай еще раз. Короче, ладно, он битый какой-то. Ну, все остальное ок. Проще проверить... Проще проверить. Как бы проверить-то? Так, ну-ка. Переоткроем в персональный и посмотрим, покажет, что из них будет. А, так мы тут хрен чего увидим сейчас. ВК, да. Ладно. Ну, доверимся тому сайту. Ну, определенно они будут работать. Теперь нам, раз все... Так, во-первых, мета-теги закрываем. Так... Давайте открою в гости. Немножко разыгреем кэшему. Теги об авторе. Че его об авторе наклинил? Связаться, блог. Это, это. И теперь, ну ладно, просто ради интереса проверим его на PageSpeed. Может, что-то где-то я с это промохал. Посмотрим, что он нам хоть выдаст. Так, ну, мобилка 97, при том, что там видео. Но он, видимо, его не грузит. Нормально. Тут сотка, ну, короче, зашибись. А, блог. Вообще 100 и 100. Ну, окей. Давайте тут комменты, куча видео ютубовских. С левым, короче, слева подгрузка картинок с ютуба. Он тут должен занизить. Нет, что-то как-то мало занизил. 98 и 100. А он вообще ругается? Чем ему 98-то не нравится? Ну, это пофиг вообще. А, ну, кстати, странный вот этот совет. Я таки настраивал эту херню. Там фонд реплейс, или что за фигня, он там советует сделать, да? Он же тупо, этот же параметр и не видит. Вот фон дисплей авто, да, я его ставил. Я его пробовал ставить. Я специально даже выкачивал шрифты, например, робота, с Google выкачивал, правил его фонд face стиле и вставлял туда. Вот этот фонд дисплей авто. Нифига не работает, эта проверка все равно не проходит. Это какой-то бред. Зачем он это рекомендует, если он это даже проверять не умеет. И. Почему тогда Google фонд это не учит? Какая-то лажа, я, короче, это игнорирую. Это тоже, я то тоже не понимаю, что он мне за бред советует. Зачем мне эти метки пользовательского времени? Что я с ними делать буду? Ну, с CSS тут, ну, к сожалению, ничего не поделать. Наш компонент самый большой. Это элемент или дженер, да, там что-то такое. Ну, с Google фондом мы вообще ничего сделать не можем. А это там утильтис и прочая фигня. <coughs> ну, в принципе, нормально, что он, ну, тут... Особо ничего не поделать, да, у нас стили все нужные. И если их только, тот единственный вариант, как это фиксить, это дробить стили на медиаквери. Ну, руками это делать, это вообще безумие будет полное. Это надо уже как-то на уровне компиляции, чтобы он медиа медиаквери вот эти, да, наши находил. Например, э, ну, вот NotFull, да, он видит медиаквери, да, он SM, ему задать где-то там, что SM это с такой-то по такой-то размер. Он это партил, понимал, что это часть компонента, и создал файл компонент CSS, да, медиа, там SM, да. Куча вот таких CSS файликов, там компонент общий, компонент с медиа SM, компонент с media MD. Вот, ну, на этом, ну, и все равно будет ругаться, мне кажется, потому что основная часть все равно на общий, а не медиа. То есть медиа-то они так чуть-чуть чуть-чуть меняют, но они особо не влияют на размер вообще никак. Соответственно, скорость рендера не повлияет практически никак. Ну, нормально, учитывая, что тут помойка из комментов. А, тут нет YouTube-видео, потому что это я на локалке же сделал, материал засунул. Ну, да, я и думаю, что-то как-то мало занизил. Он за YouTube обычно вообще по 10, по 20 сбрасывает, как нечего делать. Ну, что там еще, теги. Ну, походу, везде все нормально. Единственное, наверное, на обавторе или в контактах он чуть-чуть заноет, хотя хрен его знает. В тегах порядок полный. Об авторе. Да тут тоже, наверное, порядок. Чего ему там ругаться, раз уж на картинку здоровую. Тоже 99. 100. Даже смотреть нету смысла, что там за проблема, Нормально. Контакты. Ну, все, короче. Весь сайт, короче, выгружен, работает. PageSpeed пролетает. Кстати, я забыл для Лукира видео. Um, стили, да, поправить там для превью. Привив... Хотя пофиг, да, для мобилок же, это в основном для мобилок, у которых интернет медленный, и видео открубается на уровне браузера, либо у кого не поддерживается, у кого может MP4 не поддерживается, я не знаю. У старых телефонов, ну тогда им маленькая картинка тоже к месту будет. Но это опять же все не про текущие видео. Да, вообще не про эти видео уже. Можно вообще просто на гитлабе фиксить, баловаться всем этим и все, так что думаю, наверное, не знаю. Думаю, все, это последнее видео по созданию блога. Чуть-чуть не успели в том году его закончить. Хрен его знает, сколько я их снимаю уже, наверное. Ой, наверное, месяца 3-4. Черт его знает вообще. Кстати, тег-то забыл сделать идрик колотить. Опять все, вечно забываю теги делать. Какое то видео? Я что-то вообще не помню. то вроде восемнадцатое было так а, да то восемнадцатое, это девятнадцатое. значит так восемнадцатое. ну все верно значит воспользуйся гид гид тег восемь x один восемнадцать гид push origin восемь x один восемнадцать и все, думаю, ну, на этом заканчиваю. Если что-то пилить будем, наверное, скорее всего, только через GitLab. Там есть, конечно, недочеты и баги, я уже заметил. Ну, например, вьюшку, да, поправил, там еще что-то по теме. Я уже новый релиз сделал, там нормально так перелопатил некоторые вещи, которые получше бы отработали здесь. Ну, это не критично. Потом... В block hero, там есть моменты, которые стоит улучшить, например, кэширование этого блокира и сбор кэш-контекстов, ну, кэш-тегов. Потому что если сейчас, грубо говоря, если вот он за кэша ну, вот, лучше сюда зайду, вот эта страница за кэшена, под админом зайти, поменять заголовок, вот этот заголовок под анонимом останется старым. Вроде бы, я не проверял, но, скорее всего, этот баг там есть, потому что я не помню, чтобы мы это настраивали поэтому там по мелочи можно кэш #контекст все путаю #теги доработать но это не проблема учитывая что у нас есть объект, экземпляр сущности с которой мы работаем да например если мы получаем картинку из медиа элемента мы опять же можем туда связь проставить на нее, #тег добавить и при любом изменении медиа картинки либо заголовка или подзаголовка да ну от ноды там одна зависимость будет это все менять то есть Просто для плагинов раскрыть кэш депенденс, или что-то типа такого, да, где можно указать, от чего зависят. Возвращать, а потом собирать все и в блок, в блок отдавать, да, которые рендери. Не все. Такие мелкие нюансы, которые, ну, пофиг вообще на них. Это тонкости уже. Их и игру можно потом на GitLab доработать. Потому что. До идеала мы все равно будем тут бесконечно эти видео снимать, так что ну его нафиг, блин, потому уже <смех>, через полгода опять все поменяется, у меня опять по-другому что-нибудь начну делать, я так заколю. это видео никогда не закончится, поэтому лучше я сейчас закончу на всем этом, может быть выпущу когда-нибудь дополнительно, если прям реально что-то интересное всплывет или я что-то реально забыл, где я это доделаю или сделаю. Но в целом я лучше сконцентрируюсь уже на других видео, каких-то более точечных пока что. Хочу немного в другом формате попробовать выпускать. И посмотрим, что дальше буду делать. Надо еще статьи в блог пописать, У меня там целый список скопился. А я ничего не делаю. Потому что все выходные сжирает видео, а в будни вообще нафиг не охота ничего вечером. В общем, все. На этом я, наверное, заканчиваю видео. Надеюсь, хоть кому-то что-то полезно с этого блога было. Ну, не с блога, а с... Как его называют? С видео хоть что-то полезное для себя узнал, иначе мне, вам, мне я вам сочувствую. Это что, 19, да, видео? Ну, грубо говоря, в среднем каждое по 2 часа. Это жесть какая-то просто. Почти, ну, там, наверное, больше чуть 40 часов выходит. Мне уважались, я вы ничего не узнали, извините тогда. Ну, надеюсь, вы все-таки хоть что-то узнали для себя полезное. Или на какие-то вещи, которые раньше делали под другим углом посмотрели. Не знаю, что там еще может быть полезного. Ну, надеюсь, вы просто что-то подчерпнули из этих видео. И поэтому, ну, все. Спасибо, что там смотрели. Сколько вы там смотрели все, не все видео. Если бы вы все смотрели, это, ну, не знаю. У вас выдержка хорошая такая. Не, я бы, наверное, не выдержал бы смотреть все эти ролики. Быстрее бы дропнул. Я уже потом понял, что, что тяжело, наверное, такие видео смотреть. Их очень много и очень длинные. Не знаю, ну, может, новичкам такое будет полезно, потому что им больше такая вот, получается, пошаговая инструкция, где вообще каждый шаг показан, что и как делалось, и можно посмотреть, хотя бы, если я что-то не объясняю, попытаться догадаться, что я делаю, или спросить меня, что я на том моменте делал. Для тех, кто уже с опытом, может быть, что-то полезное просто по ходу так в каких-то моментах всплыло. Ну и, собственно, все, так что... На этих видео, я думаю, уже все, всем пока. А следующие, ну, немного я передохну от этого всего точно. Плюс я, как уже сказал, хочу в другом формате немного попробовать, на какой-нибудь какой простой теме попробую. Посмотрю, как выйдет. Там, я так понимаю, подольше придется мне чуть, -чуть готовиться к ним. Потом, ну, и снимать их буду немного частями сразу же. Ну, то есть снимать частями, но ну, выкладывать цельную часть, уже сшитую. А, и посмотрим, что из этого выйдет. Ну, а на этих видео так что все, пока. И, ну, увидимся тогда в следующих видео. Ну, если есть какие-то вопросы, конечно же, я как говорил в самом начале, лучше на GitLab идите. Вот вы задаете под видео вопросы, вы задаете эти вопросы у меня э, в блоге, да, в материале, в котором они все собраны. Кто-то мне, э, не знаю... Задает, ну, видел там, на трубку еще их опубликовали, там что-то тоже кто-то спрашивал. Где-то еще может быть. Э, это очень неудобно, ну, мне-то пофиг, да, я-то все вижу, я мониторю все, и мне видно все, что вы пишете. Мне, мне плевать контекст, откуда вы вопросы задаете. А для других, кто смотрит тоже эти видео, у них возникают те же самые вопросы. Как им найти ответ на этот вопрос, ну, я не знаю, потому что... Все настолько разно... разрознено. Видео тут вот уже 19 будет, в каждом могут быть свои вопросы. Вопросы могут задаваться либо под видео, либо еще где-то, либо еще где-то. А GitLab, он в этом случае для, ну, по крайней мере, для данных видеороликов и блога, он такой центр всего, где непосредственно сам код, и где этот. Ну, и общение. Вот тут. Все сюда в итоге придут, так или иначе зайдут, поэтому лучше сюда задавать. И тут же больше народа, скорее всего, заметит, и если что, поможет даже и без меня. Кстати, я сейчас пока болтал, я вспомнил, что у нас писали, что блог не инсталлируется. Вот я в первом видео, в конце, по-моему, показывал, как развернуть точную копию этого блога без контента, чтобы вот просто начать пользоваться, да, и баловаться им, что-то проверять, смотреть через конфиг инсталлер. Но тут недавно написали, что все работает уже, не знаю, я просто, наверное, потом возьмусь как-нибудь время найду, приведу Ридми в порядок, еще раз попробую развернуть блок под, ну, по тому видео, как я вам показывал. Там, если что-то поменяется, я просто вот здесь в README же напишу, как его развернуть точную копию. То есть, если то видео будет не Скорее всего, оно актуально, просто там говорят, что надо обновить какие-то зависимости, и тогда все заработает снова. Поэтому разворачивайте Учитесь, задавайте вопросы и все. Ну все, что-то как-то долго закругляюсь, так что всем пока.